История об Орде Минюна. В далекой деревне клэшов у двух драконов родились дракончики. Их было шестеро, но они не были похожи на драконов. Они волновались за них, потому что они были размером меньше, чем маленький дракон. Они обратились к магу. Они не могли узнать, кто у них появился. Годы шли, и они были такого же размера. В один день... Они играли в деревне и залетели к дровосеку в дом. Они играли, пока дровосека не было дома. Один из миньонов нашел у дровосека банку с зелем ярости, который остался у него последний. У одного миньона выскользнуло из рук, и он разбил банку с зелем. И все миньоны стали свирепее, больше, чем дровосек. Миньоны вылетели и начали разрушать всю деревню. Жители прогнали миньонов, и они улетели. Миньоны нашли пещеру и жили там. В один день на деревню напали две пеки. И миньоны полетели спасать деревню и победили пек. В деревне их прозвали Орда миньонов. Так, услышав эту историю, король пригласил их на арену. Клэш-Роял. На этом, дорогие друзья, все. Не забудьте подписаться, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.